Здравствуйте, люди! Вот буржуи в России затеяли строить мусоросжигательные заводы. И правильно, народ недоволен. Это то, что эти мусоросжигательные заводы будут загрязнять Окружающую среду, из-за которой, значит, будет много народу болеть и помирать, это еще не главное. Главное для чего эти мусоросжигательные заводы строятся. Это вот когда по ихному плану, по буржуйскому, вот, про коронавирус, сказки, то, что, значит, там какая-то эпидемия, пандемия. Это международный сговор буржуев. Они придумали, как избавиться от населения, от лишнего по-ихному населения. Вот, они, значит, придумали такой план, что вот мы людей напугаем, этим самым страшным коронавирусом люди будут бояться, ходить в масках. Эти маски от мухробов совсем не защищают. Наоборот же, человек, который ходит постоянно в этой самой маске, в этом самом тряпшном наморднике, он дышит собственными выдохами. А это совсем не полезно для организма человека. У него, значит, вот эта вся зараза, которая, которую он выдохнул из себя, она идет обратно к нему в легкие. То, что вот организм из себя исторгнул, обратно идет в легкие. И таким образом человек, который дышит собственными выдохами, он, значит, рискует, Заболеть и обязательно заболеет разными болезнями не коронавирусом там может быть и туберкулез легких, там может быть и рак легких, там еще чего-нибудь может быть много разного и народ начнет помирать от этого самого а те буржуи которые затеяли всю эту коронавирусную затею. Вот. Они позаботились об тем, чтобы, значит, доктора в больницах тряслись бы за свои рабочие места. Вот. И чтобы писали бы они такие, значит, Да, что вот, дескать, человек помер от коронавируса. Вот так. Чтобы, значит, поднять бы панику, усилить бы ее. Вот. И тогда, значит, журналюги, которые, значит, продажные маму родную продали, они будут это дело все расписывать в красках, в цифрах, где будут побольше нулев пририсовывать, чтобы цифра получилась, чтобы числа получились бы большие, чтобы людей напугать, чтобы вас напугать бы, люди. Вот. И, значит, в этом случае, в этом случае, люди начнут паниковать и будут больше покупать этих масков у них, и будут больше ходить в этих масках, и будут еще больше помирать. А тут еще, чтобы это дело ускорить бы, чтобы, значит, форсировать бы ихную эту затею, они придумали вакцину, чтобы, значит, человек со страху вколол бы в себя эту вакцину. Да. Которая совсем не вакцина, скорее всего. Скорее всего. Это что-то такое, которое... Ну, не сразу человек помрет. Помрет потихоньку, потом. Заболеет и помрет. Вот. Вот на этот случай у них вот эти самые мусоросжигательные заводы, которые они строят вместо мусороперерабатывающих, которые, казалось бы, было бы выгоднее построить, чтобы, значит, вторично использовать сырье, дешевое сырье получать, ведь дешевле Сделать бумагу из макулатуры. И дешевле переплавить уже готовый алюминий и пластик. Все это дешевле значительно. Да, чем все это делать новое. Но им это все не нужно. Буржуям-то. Буржуям надо. Чтобы народ бы помирал. Вот. А эти самые мусоросжигательные заводы. Они просто превратят... В крематории, где можно будет сжигать, ведь вот есть крематории при больницах, там еще где-то вот есть крематории при моргах, где значит вроде что-то там сжигают, но ихные мощности этих крематориев не позволят сжигать такое количество людей, когда люди начнут помирать сотнями тысяч от ихного вот этого самого, от ихной вакцины и от этих масок, вот. И тогда, значит, вместо мусора начнут сжигать народ населения, вот. Решили вот эти самые буржуи, которые там белые гейсы всякие и прочие банкиры иностранные. Чтобы, значит, народу стало 1 миллиард только из семи с половиной. И вот они, значит, вот и это дело упорно, медленно, но упорно, настойчиво, значит, все это дело продвигают. Долго они готовились к этому. Много лет они тренировались. Вот разные птичьи игры придумывали, птичьи, там, э, а атипичную пневмонию, вот этот самый свиной гриб придумывали, значит, Тогда они отрабатывали вот эту самую технологию обмана и запугивания людей. Ну и потихонечку, постепенно, во всех странах, в том числе и у нас в России, в больницах постарались, значит, при помощи оптимизации напугать, значит, врачей и прочих, чтобы, значит, те сильно держались за свои рабочие места, которые остались. Вот. Чтобы стали послушными бы и делали бы, что им велят буржуи. Вот. Напугали, значит, и обманули журналюк и этих самых честных журналистов. Везде с телевидения и везде повыгоняли. Под разными предлогами повыгоняли. Чтобы, значит, остались только те, которые будут писать и говорить только то, что им велят эти самые буржуи. Вот. Долго они готовились. Это не, не одно десятилетие это. Но последние 10 лет, вот, именно, именно, это было форсировано, это было как говорится, ускорено все это. Но второе они. Они хотят еще при своей жизни, вот эти буржуи, они же понимают, понимаешь, они не вечные. Вот, при своей жизни хотят вот, увидеть осуществление своих вот этих гениальных планов, да. Вот. И они, значит, все это дело ускоряют. Вот теперь в этом годе, значит, они почуяли, что народ уже готов что можно напугать, вот, полицаев натаскали, вот, отработали, значит, технологию, как полицаев, значит, заставлять делать не то, что, значит, нормальный человек должен бы делать, а вот так, ну, тех, которые, значит, полицаи не хочут этого делать, от них тоже потихонечку избавились, не от всех, может быть, еще есть, Среди полицаев, которые еще не совсем принимают вот эту ситуацию, когда, значит, надо, чтобы... Да, ведь и до них тоже очередь дойдет. Которые умные среди врачей, журналюк и полицаев. Есть же там умные тоже. да Они, они должны понимать, что до них, и понимают некоторые, что до них тоже эта очередь дойдет. Потому что... Когда останется один миллиард, как задумано этими буржуями, то такое количество полицаев, врачей и этих самых журналюк уже не нужно будет. Значит, значит, их тоже будут сокращать. Вот. И значит, потому что трупов будет много, закапывать будет невозможно, сложно и невозможно, тогда начнут всех сжигать в этих мусоросжигательных заводах. Вот для этого мусоросжигательные заводы и строят на самом деле. Поняли, да, граждане, люди? Вот так вот, народ. Да, Буржуем. им охота, чтобы нас стало бы поменьше. Почему? Потому что, когда нас много, мы вроде того, что начинаем выражать недовольство. Вот. Что значит, вот, вроде того, что мы работаем, пашем, а имеем с этого дела крохи, копейки. А они вроде жируют. Вот, мы начинаем бунтовать, и им это не нравится. Вот так. Две мировые войны были организованы именно для того, чтобы убавить население на земле. Вот, таким образом, они, вроде того, что делают меньше количества недовольных. На войне кто погибает в первую очередь? Беднота. В основном идут в первую очередь добровольцами безработные воевать. Потому что надо как-то кормиться. Вот. А им говорят, вот, одень форму, возьми ружье, иди, убей вон того, и тогда, значит, если ты живой останешься, тебе будет лопа. Вот. И народ идет. Убивать дружка дружку. Вот две мировые войны, значит, убили много народу, но, видимо, им этого не хватило. Все равно мы, народ, плодимся, размножаемся, потому что хорошее это дело размножаться Вот. Вот так вот. А буржуям это не нравится. Когда нас мало, мы уже для них, вроде, они считают, что мы для них не опасны. А когда нас много, тогда мы для них опасны. Вот поэтому такими хитрыми способами вот придумали они. Теперь почему они не хотят мировую войну? А потому что есть теперь такое оружие, которое может убить не только трудящиеся массы, но и самих буржуев этих, которые, значит, вот из нас дураков делают. А им помирать неохота. Им же охота самим жить вечно. Долго и жировать На нашем, значит, рабском труде Вот поэтому, поэтому Они придумали вот этот самый способ При помощи Обмана И запугивания. Да, вот сейчас Под видом этого коронавируса Они не дают людям Собраться Вот это дело, значит, обговорить Обмозговать, договориться У них теперь, вот и полицаи тоже. Им полицаев что сделали? Их вот заморали полицаев. Вот заставили, значит, разгонять э, демонстрации, которые, значит, там против буржуев были, да. И полицаи, значит, там дубинками помахали, не знавшие. Так, может, даже маленько и под наркозом это было дело. Сейчас трудно это судить. Но, короче говоря, получилось так, что. Потом полицаем тоже начали давать по мордам. Вот. И теперь полицаем выгодно ходить в масках. Чтобы их не видели бы. Чтобы их не запоминали бы. Вот. Поэтому, значит, они с удовольствием эти маски носят. Но они тоже глупые люди. В большинстве своем получается. Ведь вот когда они, вот эти буржуи, выполнят свою задачу, что вот нас станет совсем мало, Тогда и полицаев столько не нужно будет. И куда их девать? В ту же печку. Куда и, куда и нас. В ту же печку. Вот так вот. Подумайте, полицаи. Что вам дальше делать-то? Подумайте. Вот. Что я хотел разъяснить людям. Про эти самые мусоросжигательные заводы. Вот так. Ну и до свидания, пока. Будьте здоровы, люди.